Спасибо, Артем. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на Красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Черт! Но путь к легендарной театрали лежит через катакомбы. Я никогда Дя раньше бил! не бывал в этих местах, Андрюха! и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает Считай, дорогу. Покойники. покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. Ступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Стой! Вот чего свет вырубили! Пауки терпеть его не могут! Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало, но раз эта сволочь света боится, его и применим. Остановить. Да, погоди-ка, сквозняком тянет, значит есть выход. Артем, помоги открыть! Паутины-то шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка из твари побольше. Главное их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артем! Не торопись! Теперь осторожнее! Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Есть! Генератор в порядке! Чисто! Прошу, покатаемся. Ну, поехали! Какого... Что с ним? Почему встал? Предохранитель, что ли? Черт! Ну, давай! Услышали нас, суки! Чрт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Гад уцепился! Жри тварь! Видел пузо? Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Айда за мной! Ах ты! Сука! Артём, сюда! Зажать! так да, мразь. Спасибо. Один за всех. Так, сюда. Мост. Про него я слыхал. Теперь и недалеко. Высоковато. Эх! Двинули! Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Артём, давай сюда, подсоби! Они глупые. Цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Что, твари, не нравится? Но здесь они нас не тронут! Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! раз два три елочка гарри ладно двинули черт артём не отходи от меня два. Тут электрозамок Провода вон туда ведут Слушай, Д'Артаньен У тебя фонарь, так что двигай по проводам Где-то там должен быть щиток Попробуй в него зарядник воткнуть Получится запитать, дверь откроется Талант не пробьешь, молочага! Готов? Первый пошел! За мной! Прибыли, Артем! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артем. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры? Там. черт, фильтров маловато! Но ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стрелянный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался? Вход на театральную там. А на поверхности это все тает. Прям весна, Артем. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Дождь. Артем, я в раз под дождем был. Черт, я, кажется, еще до войны. Обалдеть! Вон и переход! Давай туда! Если тут застрянем, нам крышка! Надо скорее добраться до станции! Если хочешь и не противогасный быстро. ему то уже понадобится чертовый твой сейчас скажи в плену старайся идти потише. тут говорят не только мутанты водятся конечно настоящий коммунист в нас в остальную мистику не верит но все равно пробирает давай на свет выбираться Пробей служебное помещение. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Что случилось? Ты в крови весь? Артем, стой! Бегнись! Стражи! Огромная стая! Видно, от бури бегут! Ох, чуть-чуть будет дело! Если заметят нас, разорвут как будто. Фух, пронесло! Так, Артем, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно. Идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинила? Давай вместе. Пошла! По Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс майорка Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам не на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Чёрт, ты тоже видел? Артём, что это было? Живые, смотри, они живые! Что такое? Черт! Питания нет! Двигатели за голову! Доводедова! Борт 767 пешков! Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку! Черт! Нет уже ничего! Скорость какая? Электроника вырубилась! О, Господи! Черт! Черт! Да что же это творится?! Я не хочу! Нет! А ты, господи! сядем! Точно сядем! Мама! Мама! Что? Где? Душно мне! Душно! Дым! Гагарь! Дышать нечем! Душно мне! Спасибо. Если б не ты, я бы так бы и задохнулся там, как остальные. Как этот вот. Давай убираться отсюда. Отем, давай направо! Вход должен быть за этим зданием. Вы, может быть, меня и достанете, но не сегодня! говорил, умные саррасы, а мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа труд! Она бежит тут где-то рядом вход Получилось, а? Вы того. Извиняйте, время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли! В доме гнездо, у самолета. Кто-то да мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Троемети смысла нет. Да, гнездо. Большой надо. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами Большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народе. Видно, фашисты к войне готовятся. А бегут-то чего? Как же так? так? Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? Но почему? Почему именно мы? Каждый раз мерки все строже. Вот и наш черед пришел. Или ты думала, мы всех соседей пересидим? Нет, там скоро один фюре расстанется. Как же мы жить теперь будем? Да уж найдем как. По крайней мере, череп каждый день мерить точно не станем. Ой, плохо мне. Воздуха не хватает. Отдышись, успокойся. Все хорошо, все уже хорошо. А расклад у нас такой. Соседняя станция — площадь революции. Наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артём, ты погуляй тут пока. Станция и интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем ждать бесконечно. А я что могу...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 Тираны, воры, торгаши – все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я, оказался, никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой Большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черт, а два. А почему? Никто не любит правды.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 Театральное. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блок посты красной линии, я буду у своих Кожа. уже через час. Лучшая выделка. Оригинальный покрой. Убери уже Бери бери, не пожалеешь. Вставляет как надо. Что-то поздно. Запрещено же везде. Ничего, по мужчина подтвердит, я тут давно остаюсь. Только можно почти. Мне уже который раз билетов нет. Собачица, Так ты не стой! Домой Небось, вон перекупщикам половина загнала и сидишь. Артём, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. От тебя, что ли? Это не тебя на что на ворот пригодяло. Ты на перроне прятался. Не смеши народ. Куда? А билеты? А билеты? Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский. Если хочешь, посмотри тут, я тебя у гримёрки подожду. Маэстро Канкан! что, Артём, приобщился к искусству? Ладно, пошли в театрал. Ой, Павел Игоревич, а, -а, -а, а что это вы так редко заходите? Разлюбили не нас? Не ну как не можно, не Леночка? Сравненно. Работа просто заела. Не на не днях не ждите. Чего тебе твой не дарит? А он не то просто Этот человек презрет. Что, Тмч, по бабу мого В метро нет. без женской ласки тяжело. Промозгло, а? Ибо черевной раз показал, что человек не без творения. Папа идет строил Вот что я тебе скажу, Артем. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, разживы остались. А я угощаю.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 возвращением, товарищ майор! Вольно!